Если раньше на вопрос, с кем ты хочешь стать, когда вырастешь, дети отвечали врачом, полицейским или пожарным, то сейчас они гордо отвечают телезвездой, ведущим или даже блогером. Без умения вести себя перед камерой, задавать четкие и правильные вопросы, в медиа среде делать нечего. Но, как и любые другие навыки, эти можно развить и начинать лучше в детстве. Именно поэтому телеканал «Универ ТВ» организовал телевизионную школу для детей «Телезвезда». Образовательная программа для детей, школьников, которые хотели бы приобщиться к телевизионному мастерству. Очевидно, что за месяц, конечно, не стать телезвездой, это понятно, и изначально в программе это было написано так, как мастерство телеведущего, начальный уровень. Задачей школы стала научить ребят не бояться камеры, понять суть телевидения, но никак не сделать из них звезд федеральных каналов всего за один месяц. И это как бы прикладной курс, он и предполагал изначально именно это, за месяц это невозможно из теории связать, и мы, собственно говоря, и... Не ставили у них свои задачи сделать из них каких-то корреспондентов, каких-то ведущих авторских программ, об этом речи вообще нет. Речь идет о том, чтобы дети просто поняли, что такое камера, как себя там держать, как можно говорить, какие интонации, какие что-то применить и посмотреть на себя еще со стороны, глазами себя и глазами родителей. Я думаю, что это удалось. Перед тем, как получить заветный сертификат, участники телезвезды сделали свою собственную передачу «Калейдоскоп», которая в скором времени выйдет в эфир Универ ТВ. Олег Ашин, Леонард Влетьяров, Универньюз.